Если ты хочешь построить вот такой вот дом, вот такой вот дом либо вот такой вот дом то обязательно смотри видео до конца и я покажу на какие моменты стоит тебе обратить внимание чтобы твой фасад дома был тоже таким же привлекательным и эффектным и также покажу чтобы ты не построил в итоге вот такого вот дом вот такой вот дом и вот такой вот дом обязательно смотри видео до конца поехали Всем добрый день вы на канале доступный дом сегодня мы с вами разберем как же нам оформить свой фасад дома какие элементы нужны нам для этого и на что нужно обратить внимание как это все в общем мастера скомпоновать Что лучше вообще не применять какие ошибки по фасаду бывают многое другое чтобы ваш фасад выглядел как конфетка итак первое с чего нам нужно начать это посадка дома высота дома по идее я должен вам сказать вначале то что вы должны конечно же сделать 3d визуализацию там и тому подобное но многие из вас этого не делают поэтому друзья пользуйтесь вот такими вот лайфхаками которые сегодня я вам расскажу и ваш дом в любом случае будет выглядеть очень стильно и привлекательно как вы видите во многих проектах которые я делаю дом сидит у нас на земле а почему а потому что всегда дом в стиле минимализм будь это плоская крыша вальмовая крыша дом всегда должен сидеть максимально низко потому что это очень удобно и комфортно плюс это очень стильно, когда у нас нету дополнительных вот этих вот полос, который у нас добавляет высоты в дом. Дом приплюснутый, приниженный и очень стильный. В данном случае у нас дом с плоской крышей. Точно так же вот такие вот двухэтажники. Видите, у нас дом стоит на земле. Точно так же нет никакого цоколя. Соответственно, дом стоит очень интересно, красиво и стильно. Все выглядит в минималистичном стиле. Но не всегда получается выполнить данное требование. И получается, иногда приходится исхищаться, чтобы достичь тоже минималистичной эффекта высота ступени у него 3 метра крыльцо у нас более-менее такое минималистичное получилось однако цоколь в любом случае у нас высокий получается 45 сантиметров всего и здесь обязательно нужно не делать ошибок не вытаращивать цоколь никогда наружу цоколь у вас должен быть всегда западающий внутрь создавать вот такой вот теневой шов от земли и до стен чтобы он не бросал на себя никаких там камешки не привлекал внимание он просто такая вот разделяющий плинтус между землей и стенами. Поэтому, друзья, цвет у него максимально темный, матовый, чтобы он не блестел нигде. Вот такой вот вариант, если у вас не получается дом посадить на землю. Следующим вариантом для улучшения вашего фасада дома, это, конечно же, комбинирование фасадов на самой стене. Вы видите то, что у нас есть и белая штукатурка. Это уже просто эталон для минималистичного вида. Белая штукатурка, светлое дерево. И также вот здесь у меня еще есть темная штукатурка. Вот так вот все это выглядит комбинирование, но однако здесь тоже есть большие нюансы. Самым главным нюансом то, что вот эта вот отделка стен всегда должна быть объемами. Вот посмотрите, материал фасада дома должен стыковаться на прямой стене не вот так вот как вот сейчас вот на этой фотографии когда вот на одной стене просто нарисовали две разных э, краски и стыковали их в плоскости в одной но это стрёмно смотрится потому что это ну, не современно. А в данном случае здесь у нас все стыкуется объемами вот вы видите здесь у нас объем заходит на дверь объем заходит здесь объемное вот это вот э, из плитки точно также объем у нас уходит дальше он не стыкуется у нас здесь не заходит там например дерево а здесь шла у нас штукатурка, это будет неестественно. Поэтому у нас вот такой вот объем идет вот сюда вот и стыкуется ровно до объема. Стыкуется на внутренних углах, делается вот такое утолщение материала. В внутренних углах у нас стыковка производится естественно. Здесь уже можно стыковать два материала, потому что вот здесь у нас объемы сходятся. Но на прямой стене никаких у нас не должно быть стыковок в одном виде. Сейчас покажу еще более наглядно. Вот, например, мы видим с вами дом, отделанный планкеном. Белая штукатурка и темная штукатурка под окнами. Про эту темную штукатурку я вам объясню немножко попозже. И вот смотрите, как стыкуются у нас материалы на плоской, на одной стене, на ровной. Вот здесь вот у нас пошла штукатурка белая, и она выходит у нас примерно на 5 сантиметров толще. Вот эта вот темная штукатурка, она глубже у нас на 5 сантиметров. Вот этот вот планкен у нас также выпирает, вот смотрите, вот со стороны он выпирает нас на 5 сантиметров, создавая вот такой вот большой объем. Соответственно, вот на плоскости не всегда, всегда что внутри, что в нужно стыковать вот такими вот объемами. Это самое лучшее решение и самое правильное, потому что вот как я вам показал на предыдущей фото, это просто стрёмно смотрится. Следующее, что нужно поговорить нам, чтобы ваш фасад выглядел стильно и минималистично, это высота ваших окон. Если у вас будут панорамные окна, то это очень хорошо, если вы раскошелитесь на них, если вы сделаете во всем доме панорамные окна, дом будет смотреться вот таким вот крутым, стильным, минималистичным. Все будет отлично, света будет много и, в принципе, домик будет уже законченный. Однако не все себе могут позволить вот эти вот минималистичные окна в пол. А также про цвет могу сказать то, что выбирайте лучше вот темные цвета. Если у вас нет вариантов, то можно покрасить в принципе. Но не всегда бывает то, что можно заказать такие окна. Не всегда бывает по размеру, не всегда бывает денег. Некоторые боятся, что для них будет, через них будет очень много холода пропускать. Но вот варианты здесь вот у нас есть. А, окна с подоконником. Подоконник метр. Окна высота метр пятьдесят. И чтобы увеличить высоту высоту э, окон мы сделали сверху штукатурку темную и снизу штукатурку темную в цвет окон соответственно издалека когда мы будем смотреть на этот фасад то наши окна будут сливаться вот с этим вот объемом и соответственно нам будет казаться э, то что это вот полный объем и окна будут здесь у нас теряться и будет непонятно то ли они панорамные то ли они просто с подоконником но в любом случае это будет смотреться намного лучше 100 процентов чем вот, вот это вот смотрите вот окно для примера я вам сделал э, окно будет вот так вот смотреться просто на свет штукатурки на белом фасаде. Заметьте, то, что вот этот вот вариант смотрится намного лучше. Еще очень большим нюансом является высота перемычек на всех окнах, которые только выходят у вас на стену. На каждой стене должна быть перемычка выполнена на одной высоте. Запомните, если вот на стороне, где у вас располагаются просто окна, это, в принципе, выполнимо, легко выполнить. Но когда мы переходим уже на парадную часть фасада, где у нас стоит дверь, то здесь несколько вариантов. Дверь у нас 2.05, окна у нас, например, здесь стоят 2.5 метра в высоту, соответственно, перемычка начинается на 2.5 метра. Чтобы добить вот эту вот высоту, двери 205, сделаем наверху стеклопакет тоже 45 сантиметров, что дает нам освещение в прихожке и также делает нашу высоту перемычек на одном уровне. Это выглядит очень интересно, красиво, стильно и закончено. А когда вот такая вот лестница у нас, лестница с этой стороны пошла, и все перемычки по-разному сделаны на разных уровнях, этот дом не смотрится аккуратным и очень неопрятным. Поэтому очень серьезный нюанс, который нужно предусмотреть. К тому же так строить строителям вашим будет намного удобнее, когда высота перемычек у всех будет одинаковая. На одном этапе все сделали, залили, смонтировали. Это тоже большой плюс. Также еще одним из приемов это входная группа со стеклом. Можно вот сделать вот такую вот, как я уже говорил, входную дверь. Здесь у нас сделать стеклопакет такой. Он дает дополнительное освещение. Можно сделать полностью раздвигающуюся вот такую вот стеклянную входную группу, как на этом варианте, тоже будет э, все минималистично. Соответственно, здесь уже будет непонятно, где здесь у нас окно, где у нас здесь дверь. но соответственно, вы-то будете понимать, где это все. Но вот, снаружи кажется, что вот такой вот дом вот, красивый, минималистичный, все в одном стиле, все в одном, просто вот вообще здесь ничего не выделяется. Следующим приемом улучшить ваш фасад, это является подшивка ваших свесов. В данном случае у нас здесь плоская односкатная крыша, и подшивка у нас выполнена в деревянном Стиле. деревянные планкен деревянные досочки там не вагонка конечно это должна быть все какой-то аккуратный материал обязательно э, должен быть э, хороший свес свесы крыши делать ну как минимум вот здесь вот в данном случае здесь у нас 80 сантиметров по моему сделан свес крыши и смотрится это в принципе очень хорошо не делайте короткие свесы потому что короткие свесы делают крышу нагруженной перегруженной вот в данном случае у нас вот небольшой свес крыши получается и крыша немножко такая вот стоит, как шапка, которая не одета до конца. И здесь бы вот цвет сделать бы хотя бы там 80 сантиметров, а то и метр целый. Как я уже и говорил, подшивка должна быть деревянная. Очень красиво это все смотрится. Либо вот с белыми торцами. Тоже вот вариант тоже хороший подошел для этого фасада. Много вариантов здесь тоже я рассматривал. Но вот так вот все это выглядит красиво, стильно, минималистично и все опрятно. И предупреждение, кто хочет выбрать софит, а еще софит в шоколадном цвете, я предостерегаю вас. Посмотрите на все дома, которые находятся у вас в округе. Если вы заметите такой дом с софитом, то присмотритесь к нему. Если он построен был примерно хотя бы 5 лет назад, то увидите то, что какой налет на этом софите. Он белеет. Все водосточки в коричневом шоколадном цвете, они белеют. Вот эта вот вся пластмассовая фурнитура э, софитовская, она вся покрывается каким-то налетом. Если уж вы будете выбирать, то выбирайте хотя бы белый. Он не покроется таким. Таким налетом, если даже он покроется, то этого будет не видно. Также стоит упомянуть еще о пропорциях вообще самого дома, высоты стен и высоты самой крыши. То есть пропорции не должны быть больше, чем один к одному. Соответственно, если у нас высота стен будет 3 метра, то никак не может быть конек высотой больше 3 метра. Потому что это будет ну, уже прям э, колпак такой, который будет смотреться просто некрасиво и отвратительно. Лучше делать э, ниже потому что приплюснутые крыши смотрятся стильнее, минималистичнее, чем простые. Вот здесь вот в данном случае у нас стандартная крыша, здесь 2,8 метра конек и высота стен 3 метра. Соответственно, мы как раз попали в эти рамки, но дом смотрится не так стильно, конечно, вот с такой крышей, но здесь уже никуда, ничто не сделаешь. Вот. Также еще, я пока не забыл сказать, лучшим решением будет, вот когда вот делают, посмотрите на многих домах, вот сейчас прикреплю фото, где вот эти вот вентиляционные каналы заделал тоже какой-то железкой блестящий. Либо какими-то металлическими листами разноцветными. Тоже этого делать не надо. Сделайте вот такой вот, если у вас беленький минималистичный фасад, сделайте ее тоже беленькой. Она, во-первых, добавляет вам высоты в рост дома. То есть дом встает выше. И тем самым у вас добавляется еще, перекликивается с фасадом все это. И все гармонично это созерцается. Если бы мы сделали бы сейчас вот под вот эту вот мягкую черепицу, вот это вот все, то оно бы слилось просто и у нас дом немножко принизился а вот за счет этого у нас дом вытянулся вверх. Точно так же вот на этом доме с плоской крышей здесь у нас тоже вент-канал идет, и точно так же он выполнен вот в цвет фасада. Точно так же у нас перекликивается фасад с вот этой вот вентиляцией, все стоит гармонично, все себя дополняет, никакими там дополнительными другими материалами это ничего не отделано. Ну и стоит еще затронуть саму кровлю. Из чего делать крышу для минималистичных стилей? Забудьте про профнастил, забудьте про металлочерепицу, берите мягкую кровлю, там либо если какие-то листами железными хотите, обязательно берите матового цвета, который не блестит. Так дом будет выглядеть более аккуратно. Но лучше рассмотреть мягкую черепицу, потому что она будет и дешевле, и проще, и красивее, и расцветок очень много. Но все нужно примерять, не нужно пестрить. Здесь просто нужно здесь добавить какой-то фон нейтральный. Ваша крыша просто немножко дополняла ваш фасад. Вот так вот можно легко и просто построить ваш дом в минималистичном стиле да возможно это будет стоить каких-то денег но они будут настолько копеечные по сравнению с тем что вы если вы захотите построить вот такой вот простецкий дом вы потратите примерно столько же денег зачем вам вот такие вот сайдинги майдинги штукатурка вот такая вот под карет которая всем уже надоело когда можно практически за эти же деньги построить дом в современном стиле вы думаете вот такие вот фасады они стоят очень дорого нет они стоят недорого просто здесь дороговизна в том чтобы разработать вот этот вот фасад и дороговизна в том чтобы разработать вот эти вот все узлы примыкания самое главное это детали когда вот эти вот все э, стыковки вся высота перемычек у вас будет в голове на проекте на бумаге либо в реализации то вы поймете что что вроде бы все просто все те же самые материалы но реализация стыков продумывание вот этого вот всего дает конечный результат очень хороший поэтому все нужно делать предварительно сделали хотите какой-то фасад сделали в простой программке либо попросили кого-то сделать сами вот это вот даже вот которая программка я сейчас работаю она бесплатная скачать если кому интересно пишите в комментариях я вам напишу где ее скачать что ее скачать и в ней можно в принципе там за недельку посеять разобраться сделать вам фасад вот такого вот дома все эти фасады они не такие такие уж и дорогие, как вам кажется. Если вам подумать, просто головой посчитать, то, в принципе, то на то и выйдет. Точно так же могу сказать про панорамные окна. Вы боитесь то, что панорамные окна будут дорогие. Ну ладно, вы поставите здесь вот э, окно с подоконником. Ну а вот здесь то вот, что будет будете делать? Опять же, это стеновой материал. Стеновый материал приплюсовывайте опять сюда же. И вот на этой разнице у окно, либо стеновой материал тоже можно посчитать. В итоге вот э, панорамное окно выйдет столько же, сколько бы вышло бы одно окно с подоконником, с этим стеновым материалом, потому что вот этот вот, например, даже если взять здесь газобетон, его нужно поставить, положить, привести, увести, сделать монтаж, дальше поштукатурить, сделать какую-то отделку внутри, точно также же поштукатурить, сделать какую-то наружную отделку снаружи. Вот все это приплюсуете, если то вот этот стеклопакет выйдет как минимум столько же, сколько вот этим стеновым материалом. Поэтому, друзья, все считайте, все считайте с головой. Вот такое у нас видео получилось. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, прокомментируйте это видео. Если у нас наберет это видео много лайков, то у меня еще есть несколько пар приемов, которые могут сделать ваш дом стильным и современным. Пишите в комментариях, спрашивайте. С вами был Доступный дом. Всем до новых встреч. Пока.